С долларом рост австралийской валюты на фоне публикации данных по занятости и другие события сегодняшнего дня уже сейчас в нашем выпуске. Здравствуйте. С вами Константин Стародуб. Курс доллара остается устойчивым против корзины основных валют четверг, чему способствовали более высокие долгосрочные доходности казначейских облигаций США на фоне улучшения аппетита к рисковым активам, хотя сохраняющаяся обеспокоенность в связи с торговыми отношениями между США и Китаем оказывает некоторое давление на доллар. Прирост доллара был ограничен против евро, учитывая масштаб роста доходности десятилетних казначейских облигаций США, которая со второго марта поднялась более чем на 5 базисных пунктов доллар начал восстанавливаться особенно против иены с ростом дифференциалов доходности облигаций сша в этом месяце и также в некоторой степени отреагировала на встречу между сша и японией на котором трамп и премьер-министр японии Синзу Абе договорились активизировать торговые консультации между двумя давними союзниками австралийский доллар снизился но вскоре вернул утраченные позиции после публикации данных по занятости в Австралии, которые оказались слабыми, даже несмотря на то, что безработица в марте осталась на прежнем уровне 5,5%. По данным австралийского бюро статистики АБС, занятость в Австралии выросла на 4,9 тысячи человек в сезонно скорректированных условиях, что не оправдало ожиданий увеличения на 21 тысячу человек. Безработица в настоящее время удерживается на уровне 5,5% в течение трех месяцев подряд все еще значительно выше уровня 5%. Многие считают, что ей нужно будет упасть до того, как начнется наращивание зарплаты. Новозеландский доллар вырос после выхода данных по инфляции за первый квартал 2018 года. Индекс потребительских цен в Новой Зеландии в первом квартале 2018 года увеличился на 0,5%, как и прогнозировалось, после роста на 0,1% в четвертом квартале 2017 года. В годовом исчислении потребительские цены выросли на 1,1%, что также соответствовало ожиданиям, но рост оказался ниже предыдущего значения 1,6%. Инфляция в Новой Зеландии в первом квартале соответствовала ожиданиям, поскольку более высокие цены на сигареты и табак, были компенсированы более дешевыми расходами на высшее образование. Резервный банк уполномочен поддерживать ежегодную инфляцию в среднем от 1 до 3% в среднесрочной перспективе с уделением особого внимания среднему значению. Тем не менее, инфляция оставалась упрямо слабой, а Центральный банк сигнализировал, что официальная денежная ставка, вероятно, останется на рекордно низком уровне 1,75% на протяжении значительного периода, учитывая отсутствие инфляционного давления. Сегодняшние данные вряд ли поменяют эту точку зрения. Торговая сессия сегодня ожидается без каких-либо серьезных запланированных новостей. С вами был Константин Стародуб. Всем желаю успешных сделок.